мы живем на море кто живет на море Beaches, да? Ну, но смысле on the beach но ну, смысле на пляже да всякие там красивые девочки со всякими там волнами да ну короче beach waves да в зависимости от того как ты напишешь но главное это сделать эти beach waves красиво я бич коман еще не сделала и сейчас снова не на блондинке мы с вами сравним как выглядят beach waves в исполнении утюжком и плойкой поехали я лима вы на канале папа плон сегодня мы крутим еще раз по термину что же такое бич waves пляжные волны это легкие локоны неправильные не структурные немножко не опрятно неряшливые да еще и зачастую с более прямыми кончиками потому что обычно девушка выходит из воды с мокрыми концами волос как их сделать быстро красивую легко и еще и разными инструментами сделаем сравним эффект и получим маленький мастер-класс левую сторону будем накручивать с вами на плойку правую сторону на утяжок как это сделать быстро и просто берем небольшую прядь открываем нашу плойку и как жгут начинаем наматывать на нее волосы но не наматываем кончик подождали несколько секунд и взяли следующую прядь взяли ее как веревочку открыли плойку накрутили намотали провернули прядку кончик оставили прямо. подождали несколько секунд отпустили сняли дубль 3 открыть взять как веревку намотать конец не закручивать подождать и снять похожую манипуляцию можно выполнить также с помощью утюжка в одном из моих прошлых видео если не видели можете посмотреть я показывал как сделать легкие волны повторим и закрепим берем утюг ставим его и вниз параллельно тряпим Проворачиваем, немного оборачиваем и тянем, тянем, тянем к самому концу. И подходя уже к кончику пряди, открываем утюжок. Повторяем процедуру. Берем прядь, утюжок, концами вниз. Закрываем параллельно, оборачиваем и толкаем параллельно пряди вниз. Подходим к кончику пряди и открываем утюжок. Дубль 3, Можно сделать чуть-чуть быстрее. Открыли. С самых первых прядок уже видно, что у нас отличается объем. Самое главное, что на утюжке мы получаем пряди не объемные, а на плойке предельно объемные с более выраженными ребрами. И именно вот это ребро. И называется волна пляжная. А вот они те самые прямые кончики. Выделяем следующую секцию. Высотой примерно 2-3 сантиметра. Закалываем остальные не блондинистые волосы. Хотя что я вру. Ребят, это же девятый уровень. Это тоже блонд, но только медный. А блонды же бывают не обязательно платиновыми, пшеничными. И медный и розовый Ой, был в моей практике даже зеленый блонд страшное конечно дело но имеет место быть берем плойку в левую руку открываем заводим как жмут наматываем концы не заводим держим 5 секунд вытаскиваем я не могу Кроме всего прочего, конечно, хочется сказать, что далеко не на всех волосах все эти beach waves, пляжные волны или локоны могут выглядеть одинаково. Зависит все и от структуры, и от плотности, и от увлажненности волоса, от того, какими стайлинговыми средствами вы пользуетесь, или элементарно, как волосы были обработаны перед созданием укладки. Как вы помните, на этих волосах у нас нет ни одного стайлингового средства и только вытяжка феном. Феном на расческу, на металлический керамический брашинг. И пока мы с вами делаем всю нашу красоту, Ника у меня уже дважды успела спросить, что же все-таки более безопасно, плойка или утюжок. Напишите ваше мнение, а я вам расскажу пока свое. Лично я считаю, что более безопасно использовать в укладках именно утюжки для волос, потому что в момент соприкосновения волос и горячего полотна утюга мы тратим не более 2 секунд на создание той или иной формы, будь то выпрямление или завивка. На плойке же мы держим волосы порядка 5-6 секунд, плюс 2 секунды на накрутку волос. Соответственно, уже около 8, а то и 10 секунд. Можете сделать свои выводы, что больше нагревает волосы. Плойка или утюжок. Маленький Вы уже умеете делать кудрю в пол оборота, но если вы добавите еще один оборот утюжку, то вы получаете намного более выраженный и более четкий завиток. Раз. И провернули. Помните, раньше только одно полотно было обернуто, а сейчас оба. И еще один нюанс. Я лошара, немножко лошара. Никогда не закрывайте зажим на верхних пяти, иначе получится вот такая вот. Благо у нас есть. Благо у нас есть утюжок, и мы сейчас это быстренько исправим. Красота! Вот такая вот красота у нас получилась на утюжок и на плойку. А сейчас мы это все расчешем. Ну и кроме того, что расчешем, еще немножечко забрызгаем какой-нибудь гадостью, чтобы придать волосам легкую текстурность. вот точно. Сучей ших. Сисол спрей. Хорошо, что не слосилт. И все-таки ты прекрасная принцесса. Есть такое. <смех> Мне кажется, все-таки, если брать ВИЧ, то это все-таки бутюжок. Потому что на получается Правильно. Да. Мы тут долго думали и поняли, что особенно если посмотреть в зеркало то слева у нас beachways справа просто beach но какой из вариантов вам понравился больше напишите в комментариях до скорой встречи Зань, а какая тебе нравится сторона больше левая или правая они что разные